Всем привет! В нашем мире каждый человек уникален по-своему, но есть люди, которые находятся на совершенно другом уровне, посвятив всю свою жизнь, чтобы стать более опытным в своем деле. И сегодня ты увидишь самых талантливых людей, чьи навыки превосходят все остальные. На турнире по пулу этот парень продемонстрировал настоящее мастерство, выполняя невероятно сложные комбинации с шарами. Этому парню из Финляндии удалось вывести искусство оригами на совершенно новый уровень. За 5 дней непрерывной работы он смог создать скульптуру сражающихся рыцарей, но чтобы разработать такую схему поделки у него на это ушло почти два с половиной года. Говорят, что вертолет это самая сложная машина в управлении, но глядя на навыки этого пилота, кажется, что в этом нет ничего трудного. Автор этого ролика дает вторую жизнь сломанной электроники в виде фигурок трансформеров, что еще больше придает им реалистичности. Вот на что способен настоящий мастер кунг -фу. Этой девушке надоела обычная стрельба из лука, и она решила ее разнообразить, установив мировой рекорд Гиннеса по самой дальней стрельбе, используя только ноги. Кажется, этот парень начал заниматься паркуром еще в животе у своей матери. Видимо, этот парень научился так быстро есть, чтобы подольше поспать в обеденное время. В финале танцевальных батлов по вращению на голове этот парень превзошел всех своих соперников и выиграл чемпионат. Глядя на то, как он крутится, у меня у самого закружилась голова. Эта девушка может сплести из своих волос даже самого популярного лягушонка Пипе. Этот парень наверное хотел в подарок на день рождения плащ невидимку, а получил набор акварельных красок В 1972 году советская гимнастка Ольга Корбут во время Олимпийских игр выполнила самый сложный и опасный переход между разновысоких брусьев, после чего этот элемент назвали в ее честь петлей Корбут, но позже на Олимпийских играх его запретили повторять другим гимнастам из-за его сильной травмоопасности. А вот еще один мировой рекорд Гиннеса по идеальной балансировке во время подъема по лестнице. Вот как игры развивают внимание и реакцию. Интересно сколько ему пришлось потратить времени, чтобы достичь такого результата. Глядя на это видео, кажется меня всю жизнь обманывали, что женщины это слабый пол. Канадский акробат по имени Трой Джеймс может изгибать свое тело так, как будто у него совсем нет костей. Этот парень настолько отточил свое мастерство в стрельбе из лука, что позавидовал бы даже сам Робин Гуд. Вот почему никогда не стоит связываться с монахами. Уборка для этого парня не составляет никакого труда. тот момент когда твоим талантом движет лень. Кажется этот парень и вправду обладает какой то магией. А этот парень разработал свой метод по укладке плитки. Кажется пальцы этого парня сильнее чем большинство людей на планете.